Друзья, всех приветствую. Давайте перейдем сразу к делу. Сегодня вторник, вчера был понедельник, открытие новой торговой недели. И в этом видео мы сделаем разбор и криптовалюты, и фондового рынка, и драгоценных металлов, и валюты. Поэтому давайте начнем, и а начнем мы с вами... С биткоином. А что у нас происходит на биткоине? Биткоин реализовал две цели на понижение, которые мы ставили в предыдущем обзоре. То есть 42 тысячи и 40 тысяч. А область 40-42 тысячи – это сильная область поддержки. И цена дошла до нижней границы данной области поддержки. А плюс ко всему, по постепенно повышающимся минимумам в данном месте я провел трендовые линии поддержки. И цена дошла ровно до трендовый линии поддержки. То есть вот наш трендовый линия поддержки. А цена дошла до нее и теперь потихонечку отскакивает а Тем не менее, ситуация напряженная Почему? Поскольку, что мы видим? Открывая более глобальную картину, мы находимся с вами в восходящем диапазоне То есть, это у нас полностью восходящий диапазон под таким небольшим углом И данный восходящий диапазон возник после уже нисходящего тренда После импульсных движений А что это значит? Это значит, что у нас идет образование а, фигуры продолжения тренда «Медвежий флаг». «Медвежий флаг» указывает на дальнейшее понижение, но а, только если в линии поддержки у нас пробьется. То есть, если вдруг у нас а, трендовая линия поддержки в данном месте пробьется, то нам откроется потенциал до 30 тысяч и ниже. Этому я, естественно, буду очень сильно рад, поскольку рынок даст новые невероятные скидки и можно будет накапливать а, больше активов в свой портфель и закупаться по более выгодным ценам. Тем не менее, сигнал на повышение у нас сохраняется, пока что и он будет недействительным, только если цена уйдет ниже примерно уровня 37 и 37.500. Ситуация сейчас в большей степени неопределенные, присутствуют намеки и на повышение, и на понижение в данный момент, поэтому нам нужно посмотреть по факту, что будет происходить с данной трендовой линией поддержки. Если она пробьется, то это будет знак для понижения. Хочу напомнить, что мы находимся с вами в диапазоне от 30 до 60 тысяч, то есть... Глобальная область поддержки это 30 тысяч, а глобальная область сопротивления это 60 тысяч. И цена находится в диапазоне от этих областей. То есть, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх. То есть, поскольку цена находится на области поддержки и отскочила она от области поддержки, логичнее и правильно здесь рассматривать именно повышение. А поскольку у нас присутствует однозначный факт, что... Область поддержки 30 тысяч это сильная область, от которой цена отскакивает. Даже если трендовая линия поддержки у нас пробьется, то как раз таки цели будет располагаться на уровне 30 тысяч. И только если уровень 30 тысяч пробьется, то откроются нам уже дополнительные цели. Следующая сильная область поддержки находится на значении 20 тысяч. То есть здесь э, присутствует такой огромный пробел в данном месте. Если уровень 30 тысяч пробьется... То естественно, следующая сильная область на 20 тысячах И мы можем уйти на 20 тысяч Тем не менее, предпосылок к данному движению пока что нет Есть только факт того, что мы находимся здесь в диапазоне А уровень 30 тысяч это нижняя граница данного диапазона Это факт А предпосылок для такого понижения здесь на графике нету Поэтому переживать не стоит Также я напоминаю, что я все активно скупаю От уровня 40 тысяч до уровня 20 тысяч То есть это моя активная зона покупки на биткоине. Вот в этом месте. Почему именно это моя активная зона покупки, давайте я еще раз объясню. Итак, у нас на графике присутствует закономерность золотого сечения. Не буду даваться подробности, поскольку я это все уже не один раз объяснял. Просто скажу, что оранжевая зона всегда становилась дном следующего медвежьего рынка. И как только цена выходит из оранжевой зоны вверх, происходит финальный импульс, после которого начинается тот самый медвежий рынок. Как только цена пробивает желтую область, цена не уходит ниже данной области. А желтый область находится от 20 до 30 тысяч. Оранжевая зона находится от 30 до 60 тысяч. Поэтому я для себя выбрал диапазон от 40 до 20 тысяч в качестве идеального места для покупки биткоина. Самое идеальное это от 30 до 20 тысяч, но не факт, что биткоин туда дойдет, поскольку предпосылок на графике для этого нет. Поэтому я постепенно накапливаю криптовалюту и чем ниже цена уходит, тем больше я накапливаю. Все достаточно просто. Я напоминаю, что нас по тем покупаем монеты, То есть количество монет а, у нас остается неизменным Изменяется только цена И уже вы сами решаете, где продать данную монету То есть вы можете зафиксировать либо убыток либо профит, либо без убыток Если вы сами решите продать себе убыток Значит у вас будет убыток Если вы не будете продавать Даже если цена пойдет на понижение То убытка у вас не будет, поскольку количество монет Остается неизменным То есть представим себе ситуацию, цена у нас здесь пошла На понижение до уровня 30 тысяч какой-то человек испугался этого, испугался, что западет еще дальше и решил продать И потом цена от 30 тысяч разворачивается И получается человек, который продал на 30 тысячах, остается ни с чем Или будет покупать уже выше Если же не паниковать и не продавать свои активы, а просто подождать То цена у нас отсюда все-таки вырастет и пойдет на дальнейшее повышение Где вы уже сможете по целям фиксировать свою прибыль Факт в том, что рынок у нас криптовалютный, постоянно растущий и вопрос только остается во времени Что касается альткоинов, естественно, все будет зависеть от главной криптовалюты, от биткоина Поэтому нам нужно пронаблюдать именно за реакцией на эту трендовую линию поддержки Поэтому ждем и наблюдаем Итак, идем с вами дальше Фондовый рынок у нас реализовал нашу цельное повышение, которое мы ставили Это цель 4600 Далее мы с вами предполагали коррекционные движения в район уровня 4400 Которые сейчас и происходит. И вместе с этим коррекционным движением по небольшой корреляции, естественно, криптовалюта также падает Потенциально отсюда можно рассматривать дальнейшее повышение И у нас здесь образуется нечто похожее на фигуру голова и плечи, перевернутая голова и плечи. Естественно, условия здесь не самые подходящие, но это может нам дать определенный потенциал. Пока что ситуация в локальной картине не определенная, а в глобальной картине мы видим сильнейшие паттерны на повышение. И потенциально, естественно, мы здесь можем произвести определенную коррекцию, откатиться. Вниз и только потом уже пойти на повышение Здесь график, более глобальная картина, однозначно говорит именно о повышении Это вижу лично я Золото также идет по сценарию То есть мы с вами предполагали коррекцию до уровня 1900 Как видите, мы скорректировались ровно до уровня 1900 И здесь находимся мы в небольшой консолидации а Пока что мы еще не вышли из этой консолидации Но потенциально я рассчитываю на выход из этой консолидации Вверх, и реализацию масштабного движения на повышение. Серебро то же самое. Кстати, интересная ситуация. Обратите внимание, что здесь, в более глобальной картине, возникла фигура бычий флаг, возникает, да, еще уровень сопротивления у нас не пробит, а трендовая линия и. В более локальной картине также вырисовывается у нас бычий флаг. Вот раз импульс и вот а, небольшое нисходящее движение, нисходящий диапазон. Поэтому если мы пробьем а, трендовую линию сопротивления локальную, мы можем устремиться вверх. То есть откроется нам потенциал на повышение, который может пробить уже более глобальную трендовую линию сопротивления. Цена здесь откатилась до... Тренды в линии, которые находятся посередине И я жду дальнейшего повышения на серебре и на золоте Естественно, вы должны понимать, что опять-таки вопрос стоит во времени То есть не может фондовый рынок и драгоценный металлы одновременно расти Сначала вырастет что-то одно, а потом что-то второе Доллар-рубль мы с вами уже разбирали, здесь по сути ничего не поменялось То есть присутствует диапазон от 70 до 80, который образовал собой область а В данный момент это область поддержки То есть цена пробила Область сопротивления. Область сопротивления стала областью поддержки, и теперь цена а, до нее откатилась. То есть происходит ретест пробитого уровня. Также мы видим здесь постепенное повышение минимумов. А, можно провести здесь трендовую линию поддержки, и цена от, а, отскочила ровно от тренда в линии поддержки. Здесь я рассчитываю на ретест и дальнейшее повышение. Также обратите внимание на график биткоина к рублю. А, смотрите, давайте я сравню это с обычным графиком биткоина, BTSM USD. Окей, okay, сравним, немножко подправим, чтобы было более приятнее. Изменим на белый цвет. Окей. Okay. Итак, что мы видим? Была у нас идеальная корреляция с биткоином к доллару. Потом из-за резкого скачка курса... Биткоин к рублю вдруг пошел резко на повышение, и буквально за несколько дней случился памп, который пробил глобальный максимум, вот здесь произошла раскорреляция и очень сильный памп. Биткоин. Теперь рубль укрепился, а цена вернулась к корреляционным значениям почти вернулась. Так вот, друзья, пройдет время. И мы увидим точно такой же памп уже на основном графике биткоина Только он будет сильнее и назад цена уже не вернется а, Во-первых, консолидации на рынке, то есть стояние на одном месте Происходит большую часть времени И сильные движения происходят неожиданно Особенно неожиданно они происходят на биткоине То есть вы можете проснуться, а цена уже на 60 тысячах То есть рынок большую часть времени находится в консолидации В которой как раз таки сейчас находится Биткоина. И присутствует на рынке скука. И чем скучнее, тем неожиданнее произойдет сильный импульс на повышение. Опять-таки факт в том, что рынок постоянно растет. Это постоянно растущий рынок. И цене некуда идти, кроме как на повышение. Пойдем мы на повышение отсюда или отсюда. Это совершенно не важно В любом случае мы окажемся вот здесь вот Во-вторых, неэффективность фиатных денег уже не вызывает сомнений То есть технологии движутся вперед И принятие криптовалют это всего лишь вопрос времени В один момент на биткоине и на всей криптовалюте Произойдет такой памп, который вы просто не ожидаете увидеть То есть просто вертикальный импульс Произойдет он неожиданно И я считаю, что на постоянно растущем рынке Лучше быть в рынке, чем не быть То есть те люди, которые ждут какого-то а, дна биткоина его может просто не случиться. А может случиться, этого никто не знает. Тем не менее, если цена не дойдет до определенной отметки, которую вы ждете, вы будете покупать уже выше. Или вовсе не будете покупать и упустить свою прибыль. Поэтому мое мнение и мое однозначное решение это постоянно покупать криптовалюту. Особенно на падении. Именно это я и делаю. Я покупаю криптовалюту каждый день. Абсолютно каждый день я покупаю по проекту криптовалюту на 100 долларов. И вот все мои активы на данный момент. Все свои покупки и все свои будущие продажи а Я буду публиковать в Телеграм-канале, ссылочка в описании Покупки, естественно, я уже публикую Кстати, объем основных активов в портфеле потихоньку возрастает Поэтому в конце этого месяца я планирую перенести их на программный кошелек У программных кошельков безопасность повыше, чем у бирж И, естественно, весь этот процесс я покажу, поскольку это часть проекта А холодные кошельки я использую для более больших объемов Поэтому здесь программного будет достаточно. Вот статистика портфеля, то есть падение на биткоине привело портфель вновь к безубыточным значениям. Все это я опять-таки показываю в каждом видео. Сегодняшнюю покупку я публикую в Телеграм, поэтому подписывайтесь, ссылочка в описании. Также подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, ставьте этому видео палец вверх, пишите в комментариях ваше мнение, вашу обратную связь. Я буду рад любой вашей поддержке, она меня сейчас очень сильно мотивирует. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.